Фабрика Голтекс. Мы переезжаем в новую квартиру. Обязательно купи новое постельное белье. Советую Голтекс. Мне понравилась коллекция Камбре. Настоящий батист. Нежный и невероятно долговечный. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.